Почтовые рассылки вредны, когда их посылают вам, и полезны, когда их отправляете вы. На самом деле почтовые рассылки остаются одним из важных маркетинговых инструментов. И сегодня мы посмотрим на сервис SendInBlue. Достаточно приятный, понятный и удобный сервис рассылки. Одним из важных отличительных особенностей его является еще и то, что тут есть бесплатный тарифный план с ограничением в 300 писем в день. А это, кстати, не так мало и зачастую покрывает запросы средней НКО. А если не покрывает, то можно разбить рассылку на несколько дней. Тут есть двухфакторная аутентификация прямо на старте, ну и письма не попадают в спам, это еще один плюс, причем важный. Итак, интерфейс, как я сказал, достаточно приятный и в целом все понятно, но тут есть ряд нюансов, о которых нужно рассказать. Поэтому зайдем с конца. А именно сразу запустим кампанию. Название компании, как всегда благотворительная ярмарка и поля. От кого кому, сабжект и дизайн. Зайдем в дизайн. Последний пункт. Собственно, у нас пока нет базы контактов, но тут при заведении контактов нужно понимать один нюанс. Поэтому я собственно с конца и начал. Так, тут есть шаблоны. Но как всегда можно начинать с чистого листа и делать все с самому. Ну в общем понятно. Блоки. В данном случае только текстовые, которые вы можете редактировать. Инструментов редактирования достаточно много, плюс вы можете вставлять собственные блоки. Вот, например, social media. Вставляете и заполняете. Ну и фотку, например, можно вставить. Загружаем. New upload. Давайте вот такую красную кнопочку вставим и insert. По умолчанию она занимает сто процентов. Давайте в пикселях укажем. Ну и тут другие настройки, в целом все достаточно понятно. Собственно, о чем я хотел рассказать? Персонализация. Дорогой клиент, конечно, можно использовать, но лучше обращаться по имени. И тут есть такая возможность. Вместо customer мы вставляем персонализацию. А именно нам нужно, скажем, first name, то есть имя. В случае, если пустое, пусть будет нейтральная подписчик. Все, он вставил переменную из списка контактов. Поэтому я, собственно, и начал с этого. Даже не из-за имени, тут-то все понятно, а из-за дорогой. К сожалению, дорогой — это не гендерно-нейтральное обращение и нам нужны разные окончания в зависимости от пола. Идем настраивать. Контакты. Пока один. И вот у него есть поля. Уже хорошо, значит мы знаем, где он берет значение переменных. Давайте заполнять, но сначала, наверное, лучше добавить список. Рассылку вы отправляете по списку или спискам. Если у вас бесплатный тариф и больше трехсот контактов, можете как раз разбивать списки по триста человек и рассылать в разные дни. Так, добавлять контакты по одному просто, но понятно, что никто этого делать не будет. У вас почти точно есть база, и значит нам нужен импорт. Загрузить CSV и так далее. По CSV и скринкаст ссылка в описании. Но под рукой у меня базы нет, поэтому сделаем копипаст. В принципе, то же самое. База — это значение, разделенное запятой. Скажем, у нас есть email, имя и странная литера m. Создаем базу в такой последовательности. Кстати, вы знали, что в адресах Gmail можно добавлять точку в любое место и это будет формально другой адрес, но придет к вам. Так вот, одному из контактов по имени Жанна мы литеру m после запятой не добавим. Сейчас все поймете. Хотя, я думаю, большинство уже поняли. И начинаем объяснять, что есть что в нашей базе. Это email, это first name, а вот это у нас, ну я в принципе уже заводил гендер, но сделаю заново. А это у нас давайте добавим новый атрибут. Текстовый, тут есть разные. И назовем его, гендер я уже добавлял, поэтому давайте назовем female. Все. Добавляем список подписчики, а вот он все разбил по столбцам и возвращаемся к нашей рассылке. Значит, ой, убираем и пошли создавать переменные. Продвинутые, значит, так. Если поле female, тут можно contain, но выберем равно. Равно m, букве, которую мы подставили в базе данных у мужчин, то вставляем ой. В противном случае, а я. Окей. Переменная if else готова. Ну и все. Заполняем. От кого? Кому, то есть выбираем список и добавляем Subject. Все заполнено, можно посмотреть и протестировать. Можно кстати тестовое письмо отправить, бывает полезно. А можно сразу запускать рассылку. Сейчас либо назначить время. Или выбрать лучшее время, но только на платном тарифе. Отправляем сейчас. Тут есть статистика, сколько получили, сколько открыли, кликнули и отписались. И идем смотреть, что пришло. Пришло, кстати, достаточно быстро, где-то через минуту и пришло примерно следующее. Владимиру пришло дорогой Владимир, а Жанне пришло дорогая Жанна. Что и следовало доказать, точнее осуществить. Ну в общем нужно это не всем, но тем, кому нужно, я советую Sendinblue. Вполне себе качественная и недорогая, а местами даже бесплатная платформа. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.